Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Чайок ТВ. В этом ролике я вам расскажу, как же скачать читы на игру Among Us. Но главная фишка данного чита, это то, что вы сможете сделать хоть 100 игроков. В общем, здесь есть одна крутая функция, но сначала я расскажу, как же скачать данный чит. Но прежде чем рассказать, как скачать чит, я попрошу тебя лайк авансом, так как чит данный он очень годный, и я думаю, то, что лайка на видео поставить, думаю, несложно. В общем, давайте сначала приступим к тому, как я расскажу, как же скачать данный чит. Но скачать чит можно в данном Телеграм-канале, я ссылку на него оставлю в описании и закрепленные ссылки в комментариях. Можете хоть прямо сейчас спуститься и скачать. Но для начала вам нужно нажать на кнопку «Присоединиться», таким образом вы получите доступ к скачиванию. Теперь вы жмете кнопочку «Скачать» и отправляйтесь на вот этот канал. Здесь вы тоже можете присоединиться, так как здесь куча всяких читов, на всякие игры. Он даже на стендов есть. И теперь жмем на файл, а монкас, а Жмем и теперь жмем скачать. Я уже так скачал, я могу установить. После скачивания вы жмете опять же скачать и теперь установить. У меня уже все установлено, поэтому здесь нечего показывать. Опять же, ссылка все будет в описании. И теперь приступаем к самому читу. Начну с самой главной функции, которая мне нравится в данном чите. Нет, это не вечный предатель. Это слишком банально. Всех игроков волнует, как же играть с людьми. Например, если в комнате будет 100 людей. И это можно сделать с помощью мода. Ну, точнее, чита. Листаем в самый низ чит-меню. Да, оно здесь просто огромное. И теперь выбираем вот такой, хост, Join, 10 плюс лобби. И теперь в вашу комнату смогут зайти хоть 100 человек, хоть больше. Ну, главное, чтобы все смогли найти вашу комнату. Ну и после того, как зайдет первый человек, у вас будет видно то, что 2 из 128, ну где же вы это видели? Повторюсь то, что ссылка на скачивание будет в описании и в закрепленном комментарии. Это прям супер крутой чит. Но я, пожалуй, зайду в другую комнату, так как ждать еще 100 людей будет очень долго, поэтому я перейду просто в комнату, в которой уже есть люди. Ну а теперь переступаем к рассмотрению основных функций данного чита. Основная функция это анти-хост То есть вас нельзя будет забанить-кикнуть. То есть если вас палили с читами, то от вас никак не избавиться. Дальше у нас функция скорости. Поставим на максималку, и это просто как ракета будем летать. Я не понимаю, для чего нужна такая скорость. Ну, просто нереально с такой играть. Это, в принципе, стандарт для читов. О боже, какая она быстрая. Если приспособиться к ней, то мы будем просто порхать. Ладно, для чего это надо, я не особо понимаю. Вырубим ее Лучше. Так, фейк импостер, ну, то есть вы станете фейковым импостером. Фейк кривмейт, это фейковые мирные, ну, вы поняли. Дальше, из основных функций, это, ну, в принципе, они здесь одноподобные. Ну, здесь, короче, нужно разбираться, в основном. Также очень крутая функция, это, конечно же, много игроков. Это от 10. Это перезарядка. Так, блок kill это нельзя убивать. Ну и остальные функции. В них прям нужно долго разбираться. Ну здесь в принципе ладно. В общем, вы были на канале Чаёк ТВ. Ссылка на скачивание данного читателя будет в описании. И также в закрепленном комментарии. Всем спасибо за лайк, э, спасибо за комментарии, спасибо за подписку. Всех э, с Новым Годом! Всем пока!